Вот. Назван империализм так, но ну, по аналогии с империями он развился в первую очередь в метрополиях стран, которые вели активную колонизаторскую политику. Вот. И за счет эксплуатации ресурсов колонии, в том числе трудовых ресурсов, в метрополиях развился капитализм и перешел на качественно более высокий уровень, уровень монополистический. Вот. Колонии в прямом смысле крабились, там зачастую царство лицарили отношения даже не капиталистические, а феодальные местами рабовладельческие. Вот. Но за счет них быстро колонии процветали. Помимо стран, ну Империализм империя у нас в первую очередь с монархией, но среди империалистических стран были в том числе и республики, США, Франция, вот, которые точно так же эксплуатировали колонии, то земное население не было это, ущемлено в правах. За счет этого получался это дешевая рабочая сила фактически бесплатная. Так. Вспомним, какие признаки империализма называл Ленин, точнее пересказывал Гельфердинга. Вот, концентрация капитала образование монополий, появление новой формы капитала, финансового капитала за счет сорастания промышленного и банковского. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товара, приобретает важное значение, то есть ведь буржуазные отношения существовали, ну, не доминировали даже еще и в феодальном обществе. Вот. Но а, международная торговля а, заключалась в основном вот именно в обмене или продаже продукции. Вот. Образуются международные союзы капиталистов, которые делят мир, ну, прежде всего, рынки сбыта и рынки ресурсов, и закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Сейчас об этом попроще. Значит, монополия это предприятие, которое занимает ведущую долю рынка или группа Союз предприятий. То есть часто в дискуссии с либералами сталкиваешься с тем, что они утверждают, что не монополистический капитализм, потому что нет монополии. Так вот, союз производителей, даже мелких производителей, который, согласовав свои действия, способен контролировать рынок и устанавливать свои условия, это также форма монополии. Да? Причем связи зачастую могут быть неформальные или формализованные не в виде коммерческого предприятия. У нас в стране Большое распространение не только у нас в стране, большое распространение получили некоммерческие организации, которые де факто представляют союз это, частных предприятий. Они, соответственно, не облагаются налогами, формально по документам занимаются благотворительной деятельностью, де факто это, коммерческой, вот, и контролируют рынок. Финансовый капитал, ну тут особо, я не знаю, есть смысл объяснять, что, ну, частные предприятия, то есть когда речь идет о промышленном капитале, речь, как правило, идет именно о реальном секторе, то есть непосредственно собственности на, на средства производства, на, на станки, на недвижимость, вот, при срастании с банковским капиталом все это приобретает иную форму, форму ценных бумаг, акционерного капитала, облигаций. Промышленные предприятия могут, например, выпускать облигации, обеспеченные долей прибыли или частью собственности да, и выпускать их на рынок уже как ценные бумаги, да, то есть или приобретая акции, формально ты приобретаешь не станок, не инструмент, но долю в предприятии, соответственно, право на получение прибыли. Вот банки, контролируя, обслуживая финансовые расчеты организации, контролируют, соответственно, могут держать у руку на пульсы за счет этого приобретать и доли собственности. И наоборот, крупные промышленные предприятия стремятся завладеть э, банками. В итоге получается у них э, э, как сказать, взаимопроникновение. Э, это и в отношениях собственности, и личных отношениях. То есть у нас хороший пример был это банк Вевк, который начинал, э, был создан именно э, промышленными компаниями. Специально для выхода, осваивания нового, как это сказать, новой отрасли, именно финансового рынка. Он занимался э, не промышленностью. Газпром, банк, тут немножко другая ситуация. Позже будет, я остановлюсь отдельно. В качестве примера я выбрал специально Газпром. Дальше про Газпром будет гораздо подробнее. Газпром, банк создан прежде всего для обслуживания именно торговых отношений самого Газпрома. У меня обслуживаются счета аффилированных с предприятий. Их, кстати, я так понял, более сотни. А раздел мира между крупнейшими державами, не знаю, как у вас у меня это вызывало вопрос, да, если передел мира закончен, то откру... тогда возникают войны, задумывался я, читая Ленина, Объясняется это очень просто, то есть до начала XX века еще было возможно экстенсивное освоение колоний, то есть были пространства, занятые туземцами, которые формально не принадлежали никому, и крупные страны империалистические, то есть еще не империалистические, капиталистические, феодальные могли занимать колонии, ну, как в России происходило освоение Сибири, например, да, то есть завоеватели. Ермак там шел, местных это знакомил с пещалями, вот, и продвигался дальше, это, не встречая серьезного сопротивления. То есть к началу 20 века весь мир колоний был уже поделен, все недоразвитые страны поделили между собой и, соответственно, осковывали, ограничивали их развитие, разграбляли их ресурсы. Вот. И продолжить расширение колоний можно было только воинами с другими империалистическими. А принципиальное отличие от того времени, которое описывал Ленин, это в том, что в течение XX века, в том числе не в последнюю очередь благодаря Толчку, который дал, октя, дала Октябрьская революция, фактически колони... мировая колониальная система была разрушена. То есть колониальные страны либо освободились от колониальной зависимости, а, а обрели независимость большинство колониальных стран, либо туземное население было уравнено в правах с жителями метрополий, как, не знаю, как... Во французской Гивиане, например, не знаю, как еще какие примеры привести. То есть большинство бывших колониально зависимых стран сейчас формально независимы. Сейчас часто можно встретить термин неоколониализм. Обычно это говорят, когда идет речь о неравных торговых отношениях между странами, об активной интервенции капитала более экономически развитой страны, менее экономической развитой. Либо еще когда речь идет о прямой военной поддержке диктаторских режимах в других странах с целью это как сказать, постоянных, сохранения постоянных торговых отношений на имеющемся уровне. Да. Вот. Примером прямой военной поддержки может, может быть, например, военные базы в Южной Корее, военные базы США, которые фактически являются гарантом против революции на юге. Ну, не будем тоже подробнее останавливаться на этом вопросе. Вот, останавливаемся лучше на этом. Давайте подумаем. какие есть особенности развития империализма именно в России? есть мысли по этому поводу? Значит, вопрос задаешь? Да. А ты можешь вообще сказать, что э, у нас Россия находится э, в системе мировой системы империализма? На каком месте? Какова наша структура, иерархия? Ну, скажем так, я сперва предложил а, ответить зал. Ну, я не зал, конечно. Какие особенности? Еще да, есть какие-нибудь отличия э, развития империализма в России, ну, конечно, в современной потому, России? Потому что Российский Если империализм он... был основан на фактически развале социализма. То есть он не был, он не был а, а, скажем так, Вот это важное замеч... замечание, что в России капитализм развился на осколках социализма. Да. Из этого есть, кстати, очень интересные следствия. Например, в России как нигде более централизованная экономика и больше концентрация производства, концентрация капитала вообще на, на всем постсоветском пространстве и постсоциалистическом. Другая есть особенность, связанная с этим, это правда, она постепенно уходит в прошлое, это что централизация соседствует с такой масштабной специализацией. Сейчас попробую объяснить, о чем речь. Дело в том, что в Советском Союзе экономика была построена немножко на другом принципе там э, все хозяйство э, э, по большей части управлялось через э, выборные советы с использованием системы отраслевых министерств соответственно поскольку менеджмент был организован в отраслевые министерства соответственно и э, определенная специализа специализация и централизация определялась именно хозяйственными задачами Например, есть такой, такой пережиток, что в России газовые и нефтяные корпорации первоначально были разделены, да, «Газпром» уже позже приобрел нефтяные активы, несмотря на то, что… А вот в, в, в остальном мире почему-то обычно нефтегазовые компании нет, нет понятия отдельно газовых и нефтяных. Все крупные то есть, монополии, можно, они нефтегазовые имеют и газовые. То есть произошло очень, очень быстрое формирование империалистического, как бы такого ну, перехода из простого капитализма, то есть в империализм, есть, очень быстро Нет, Россия того, шла как... вообще по обратному пути. Мы вот. более прогрессивного строя. Строя, а, думали, меня, я, я вообще не понял, почему мы делаем такой замечательный вывод нужно показать, что у нас э, в России есть э, особая роль банков как есть это в, в империалистических метрополиях Штаты, Япония, Западная Европа что у нас э, значение вывоза капитала да, кажется, об этом будет позже я пока предложил по порассуждать вывозом да? товаров а, да. замечательно, но только это, вы забегаете да. вперед. Да. Я да, позже, разжую, позже разжую на, да, на примере конкретно вот хозяйствующих субъектов, можно так сказать. Сейчас я предлагаю подумать. Мы вот а, назвали первую особенность, что в России а, империализм развился на базе разрушения более прогрессивного строя. Вот. А есть еще какие-то особенности у российского капитализма? Ну, отчасти то, что наши собственные сырьевые источники используются другими империалистическими государствами. И вообще в целом у нас есть такие небольшие элементы колоний по отношению. Ну ладно, в нейтральных источниках это называется международное разделение труда. А на деле, да, в международной системе Россия занимает роль, так сказать, сырьевого придатка. Потом мы это увидим, что в основном Россия занимается, вот основные самые доходной отрасли это именно экспорт сырья. Вот. Что самое интересное, что сто лет назад, когда Ленин. Это изучал капитализм в России и констатировал, что в Российской империи э, империализм. Э, Россия занимала в международном разделении труда ту же самую нишу, да, роль сырьевого придатка. Даже сейчас, если почитаете учебники истории, где э, для детей расписано бурное развитие э, экономики э, Российской империи, которая потом, видимо, была разрушена в 1917-м годом, на это намекает то обнаруживается, что Россия выходила на, в первую десятку по добыче, или даже на первые места по добыче древесины, железа, щетины, зерна. Кстати, основной экспортный товар тогда был, был не нефть, а зерно. Вот. Но в том числе и нефть, добычей которой, кстати, занимался в основном иностранный капитал. Но факт остается фак фактом, обрабатывающие обрабатывающая отрасли развились уже после семнадцатого года. Да, а в основном делалась ставка на добычу и экспорт ресурсов. Ладно, это две основные черты, которые я подчеркнул и хотел подчеркнуть. Если кто-то у кого-то есть что добавить, ладно. Продолжим. Это просто вот я взял с рейтинга РИА самые высокие крупнейший по капитализации компании а, в России. Вот. Около 20, точнее 20 компаний, я и выбрал 20 крупнейших компаний. А, разные сведения разнятся, потому что я пробовал углубляться в методологию подсчета капитализации, Есть, оказывается, а, методологии этих гораздо больше, чем а, таких рейтингов. А, вот. и, и там все на, не так. Сто процентов. Все просто. Это только одна из методологий. Ну, тем не менее, угу. э, с формальной точки зрения, это во всех рейтингах именно так, такая методология идет. И какая у нас сейчас капитализация Газпрома к смерти приблизительно? Ой, сейчас не вспомню. Ну, порядок. Порядок, не знаю, там тридцать пять миллиардов долларов. У На порядок ниже, чем у, у американских у, компаний. У Роснефти порядка страха. Я все переводил. Не миллиардов, да, конечно. Миллиардов это вот, э, не, не миллиардов, долларов. а как это? Тысяч миллиардов. Нет. Все вы говорите. У, у, а 100, миллиардов вот 100 миллиардов долларов это долги нефти перед иностранными банками. Вот миллиардов долларов, капитализация капитализация Роснефти, Нет? исходя из, из цены 20% акций привилегированных, или привилегированных, а учитываются иностранные капитализацию у Роснефти 100 миллиардов долларов неважно в данном случае Ладно, 120 пролежу. или 95 100 а. ни, ни Не принципиально. Тысяча. я хотел подчеркнуть что именно сырьевые компании у нас преобладают Mm -hmm. вот. да. Спор лучше не, не вдаваться, потому что mm -hmm. нет, это там как... важная вещь. А эти цифры нет, на да. самом деле как раз-таки не тем менее. Тем не менее. И, если потом сравнивать масштабы, там, у нас... Да, масштабы, и... да, но дело в том, что не забывайте, что стоимость российских активов, она всегда котируется ниже, вот. чем, там, получается, чем стоимость, например, американских активов именно поэтому российские компании вот из этих 20 компаний нет ни одной которая бы не пыталась приобретать активы за рубежом в том числе в европе и в США, то есть в более развитых экономических странах именно потому что э -э, эти активы дороже так в качестве примера я решил выбрать компанию газпром потому что это так наиболее сказать характерный пример э -э она сочетает в себе, это, ну, для, для иллюстрации именно, что есть финансовый капитал, поскольку «Газпром» включает и крупнейший в стране банк, «Газпромбанк», и формально некоммерческий пенсионный фонд, который сейчас представлен третью, то есть треть всех, всего пенсионного фонда России принадлежит «Газпрому». Вот, кроме того, Газпром что? Разве крупнейший банк Газпром? Не, один из крупнейших. Нет, крупнейший Сбербанк, конечно, потом идет ВТБ. Сейчас затрудняюсь сказать, по-моему, Альфа-банк. В общем, Газпром там где-то на, на пятом или на шестом месте. Но один из крупнейших банков но при этом следует учитывать, что Газпромбанк он прежде всего занят обслуживанием операций самого Газпрома и отношений его с его торговыми партнерами, то есть как с поставщиками, так и покупателями. Вот. Продает он не только газ и нефть, продает он нефтехимию, смазочные, то <с> есть и пятое, десятое, ладно. Так, на самом деле я выбрал три наиболее крупных, наиболее характерных. Каждая из этих а, компаний распадается на сотни более мелких, специализированных. Вот, так, вот тут то, что я уже предсказал. «Газпромбанк» а, имеет а, представительство, прежде всего, в странах, где он а, работает. Вот, в том числе, например, поскольку Газпром, компания Газпром контролирует гистранспортную систему Армении, соответственно, они приобрели крупнейший в Армении, один из крупнейших в Армении банков, Арексимбанк, который теперь также, помимо своих прежних финансовых обязательств, он занимался обслуживанием населения и некоторых корпоративных клиентов. Теперь в основном переключился на обслуживание Газпрома. Кроме того, Газпром открыл банк в Швейцарии, формально независимый. Вот. И если я не ошибаюсь, с 2010 года существует Белгазпромбанк, который именно создан для обслуживания отношений с газотранспортной системой Беларуси. На этом остановимся отдельно позже. Газпром Газпромнефть также активно, Газпром активно ищет, это инвестирует в зарубежные проекты. Прежде всего, я хотел подчеркнуть, конечно, Европу. То есть тут не пошли, например, крупный договор с Китаем. Это потом был проект поставок газа в Южную Корею через Северную. Вот. Ну и, соответственно, обсуждалась и возможность договора с Северной, но потом в связи с введением санкций, которые поддержала российский представитель Совета Безопасности ООН, этот проект пришлось закрыть. Так планировался санкции к, отношению... к да. да, Россия поддержала санкции в отношении к НДР. Это было, не, с... не ошибаюсь, три года назад в связи с запуском «Спутника». А сейчас санкции ужесточили Россию. Да, это было представлено как испытание баллистической ракеты. Но дело в том, что не секрет, что и спутники, и баллистические ракеты часто выносятся, выводятся на общих носителях. Вот одинаковые конструкции двигателей, также и в России одинаковые конструкции или схожие конструкции двигателей используются и для запаха баллистических ракет и для запуска спутников вот. в том числе кстати сейчас недавно вот только в 2016 году это... а, нет, вру, вру, вру. в 2015 году Россия отказалась от подставок ракетных двигателей из Украины вот. и сейчас в связи с недоработкой в проекте Ангара подумывают Роскосмос подумает о том, чтобы к ним вернуться. То есть с одной стороны с Украиной отношения натянутые по понятным причинам, точнее наоборот понятно, что на политические отношения с Украиной, как это сказать, ухудшение политических отношений с, с Украиной определяется все-таки экономическими причинами в первую очередь, вот, но у нас с 2015 года стартовал крупный проект по приватизации Роскосмоса. Последние предприятия ГУП акционируются, доли в акционерных обществах, государственные доли в акционерных обществах продаются. На заводе имени Хрупс-Хруничева, -Кру например, в Королеве, который формально только сейчас был, если я ошибаюсь, акционирован, то есть, он, то есть до сих пор не был даже акционирован, он был губ государственного интернет-предприятия. Однако местное руководство перевело большинство операций на аутсорсинг, то есть там рабочие работали по договору со сторонней частной компанией, уборщики, поставщики, обслуживание, то есть. С этим было связано, по крайней мере, я связываю, нельзя категоричных утверждений делать, но именно там собирались двигатели «Протон», вот, один из которых упал два года назад, а второй буквально недавно. Вот, я это именно связываю с тем, что использовался неквалифицированный труд непостоянных рабочих, рабочих, которые работали по срочным трудовым договорам. То есть больше Газпром нефть приобрел 400 или построил новые 420 станций автозаправочных в Европе. Большая часть этих станций была приобретена или построена уже после кризиса 2008 года. Вот. То есть именно после кризиса они начали активно занимать европейский рынок. То есть, как бы прежде, российский газ и так попадал на, на европейский рынок, но через цепочку э, посредников. Э, начиная приблизительно с 2008 года, Газпром активно пытается эту цепочку посредников исключить. В частности, был перезаключен договор э, с Украиной. После 2004 года там пришла команда Ющенко с ней удалось заключить более выгодный для России менее выгодный для нафтогаза договор, по которому Украина не приобретает газ по сниженной цене, а только и имеет возможность перепродавать его в Европу, а только получает плату за транзит газа через территорию Украины. То есть Украина, как самостоятельный поставщик российского газа в Европу, точнее не Украина, а именно нафтогаз, не состоялась. Дал Сперва приобрести долю акций, приватизировать приобрести долю акции в Нафтогазе. Вот, после того, как украинское правительство отказало, предложило создать совместное предприятие Газпрома и Нафтогаза 50 на 50 собственности, которому бы передали газотранспортную систему Украины, вот, предположительно, так, точнее почему предположительно, так Газпром хотел взять под контроль газотранспортную систему Украины, которая является важным путем по продаже и транспортировке газа в Европу. Вот. В 2008 году «Газпром» приватизи... участвовал в приватизации сербского монополиста компании «НИС». Это нефтяная индустрия Сербии вот Сразу был выкуплен полностью контрольный пакет, 51 процент. В 2011 году пакет увеличен у нефтяной индустрии Сербии, месторождение нефти и газа есть в Венгрии, Румынии, в самой Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, и в Анголе. Таким образом, ну, Понятно, «Газпром» расширил свои... «Газпром» добывает газ, как известно, не только в России, вот. теперь к этому прибавились и э, европейские страны. Вот. И, соответственно, также Низ обладает собственной газотранспортной системой, которая позволяет перепродавать газ далее на Запад. Также Газпром «Газпромнефть» владеет месторождениями в Анголии, Венесуэле. Я специально уточнял по Сирии, в Сирии не владеет. В Сирии месторождениями зато владеет Роснефть. И за рубеж нефть, там э, имела долгосрочный контакт на строительство новых э, оборудования, новых, новых короче, вышек, новые вышки ставила за рубеж нефть. Транснефть имела контракт на строительство нефтепровода. Был ли он построен, неизвестно. Злые языки, а именно либеральные источники, говорят, что э, этот, э, нефтепровод был построен, нефть качают, э, причем через территорию занятого ИГИЛ, э, на основании чего обвиняют Путина в связи с ИГИЛ. Ну, я перепроверить, э, к сожалению, не имел возможности, это по открытым источникам сделать трудно. Вот. Злым языкам я не склонен доверять априори. Вот. Интересная ситуация в Венесуэле. Дело в том, что помимо венесуэльской компании, сейчас не вспомню там линия называния на испанском, вот, там работают активно иностранные компании, в том числе если не ошибаюсь, две или три китайские компании, несколько российских, и помимо Газпромнефти у Газпромнефти там несколько месторождений, но присутствуют и другие. Что самое интересное, присутствует также белорусская нефтяная компания. То есть вы не знали, что Беларусь добывает нефть. Да, добывает просто не на территории Белоруссии. Соответственно, вместе с НИСом Газпром нефть приобрел два нефтеперегонных завода в Сербии. Вот. И не в структуре НИС, не у него есть завод по производству смазочных это, машинных масел в Италии. Вот. «Газпромнефть» является поставщиком авиационного топлива и поставляет топливо в 50 стран для самолетов. У них договоры с 44 российскими аэропортами 125 зарубежьями. Всего он занимает, согласно открытым источникам, более 20% мирового рынка авиационного топлива. Интересная ситуация с Беларусью. В 2010 году Газпром выкупил 50% акций Белтрансгаз, но эти 50% без одной. Газпром, видимо, рассчитывал таким образом контролировать совет директоров и тарифы, вот. но все, чем остальные 50 плюс 1% акции владело белорусское правительство. Видимо, Газпром подозревал тогда, как раз в Беларуси был острый дефицит, валютный дефицит в экономике, а Газпром, наверное, рассчитывал, что... Белорусское правительство решит приватизировать и оставшуюся часть пакета, ну, еще хотя бы сколько-то, чтобы выпустить на свободный рынок, и «Газпром» через посредников мог бы приобрести недостающие две акции. Вот. Как, Но... Какие плюсы Белоруссии? Что? Какие Белоруссии плюсы с этого? Никаких, поэтому они больше акций не стали продавать. То есть в 2010 году был скандал. Если вы не помните, в 2011 году сгорелась целая кампания против Белоруссии в российских СМИ, где, конечно, Лукашенко впервые начали активно обвинять в... Это, не мелкие там оппозиционные либеральные СМИ федеральные каналы начали обвинять в зажиме демократии в тоталитаризме в авторитаризме вот опять Беларусь не Украина а уже Беларусь выяснилось что задолжала России за газ вот и тоже там воровала газ типа выпиливало на самом деле связано это было с тем что Газпром пытался выкупить газотранспортную систему Беларуси, которая принадлежала Белтрансгазу. Пакет 50% был выкуплен за 2,5 миллиарда долларов. Газпром думал этим и ограничен. В 2011 году в Беларуси разградился валютный кризис. Воспользовавшись этим, Газпром и начал компанию, используя связи правительстве. Но, как мы обнаруживаем, что когда у «Газпрома» идут переговоры о покупке или продаже газа, обычно в них участвуют члены правительства, поэтому возникает вопрос: а кто у нас члены правительства, это как бы государственные чиновники или менеджеры частных компаний. Вот. Почему-то договоры о поставках газа в Украину ведет Владимир Владимирович Путин. Он что, менеджер по продажам? Похоже, что так. Но ну, на самом деле при капитализме зачастую должности должности государственных чиновников высшего уровня и топ-менеджеров обязанности не сильно отмечаются. Вот. В итоге кончилось тем, что в ноябре 2011-го Белтрансгаз, ну, белорусское правительство внудило Газпрома, выкупить и вторую половину, ну как вынудило. Острая нужда была в валюте, вот. «Газпром» рассчитывал, что ограничится двумя с половиной миллиардами долларов, в итоге «Белтрансгаз» обошелся ему вдвое дороже, всего в 5 миллиардов долларов. Вот. Специально я изучал этот вопрос, Потому что часто, ну не так уж часто, но не так уж редко можно в СМИ устроить, услышать демагогические рассуждения о том, что вот плохо на Украине, и вот получаете дорогой газ в 2015 году, когда газ стоил 300 долларов, вот, очень часто апеллировали федеральные СМИ именно к этому, что плохая Украина получает дорогой газ а хорошая Беларусь приобретает его гораздо дешевле. Так вот, поскольку газотранспортная система Беларуси принадлежит Газпрому, Билтрансгаз переименован в Газпром Газпром-Трансгаз Беларусь, это уже не продажа газа Беларуси, а внутренняя расчетная цена того же Газпрома. Газпром продает газ сам себе, только в Беларуси. Вот. А тарифы на газ для потребителей, как промышленных предприятий, так и считав за коммунальные услуги они выросли с 2011 по 2015 год на порядок то есть порядка там в 12 раз то есть очень, очень резко выросли эти цены вот. зато благодаря поступлениям валюты э, в белорусский... 12 раз потребительские цены на газ да, да да то есть если там допустим у нас сейчас там 200 рублей плачешь а, то есть, что стало... Сколько там? Две с половиной тысячи. с половиной тысячи? Ну, порядок такой. Mm -hmm. uh, в Беларуси вы Да, в Беларуси. То есть, «Газпром» зря, что ли, приобрел компанию, он цены поднял. Тем более, что цены белорусские потребители платят в белорусских рублях, это мини-ликвидная валюта. Вот. Но зато, благодаря поступлениям долларовым белорусскому правительству удалось избежать кризиса. А сколько вот. сейчас, если в рубли переводить, сколько у вас? Меня, я не записывал конкретные цифры, какие тарифы на обязан в Беларуси. Вот. Если хочешь, зайди в мой ЖЖ, зайди в этот старый пост, там есть ссылка конкретно на сайт Белорусский, где тарифы заказ для населения на каждый год. Вот они с 2011 года каждый год пересматривались радикально очень. Вот. Тогда же в 2011 году, если вы помните СМИ, Россия предлагала разные льготные кредиты для Беларуси. На самом деле эти льготные кредиты предоставлялись на тех же приблизительных условиях, что и МВФ предлагала России в 90-х годах. То есть, может быть, там какой-то не очень высокий процент, но это были кредиты под гарантией приватизации государственного имущества. В Беларуси большое количество неприватизированных и даже неакционированных э -э, компаний. Ну, так это поставщики сырья и продуктов в основном уже акционированы еще в 90-е годы. Но, например, э -э, там какие-то... Э -э, Компания добывающая, а там есть такие тоже, которые добавляют, добывают апатиты, такие еще, там, короче, есть и рупы, то есть республиканские унитарные предприятия, которые до сих пор напрямую подчиняются правительству, а не опосредованно через какие-то там рыночные механизмы. Вот, короче, в Беларуси рыночные реформы не зашли так далеко, множество предприятий пока не приватизировано, но приватизация так или иначе медленно идет. Вот. Беларусь отказалась от приватизации всех своих крупных предприятий, причем предполагалось же, что их выкупят российские монополисты, но Белтрансгазом пришлось пожертвовать. Так, интересы на Украине, как я уже объяснял, «Газпром» неоднократно проявлял интересы газотранспортной системы, думал ее выкупить. А стоп, если я говорил о Беларуси, я все-таки немножко вернусь. Раз говорил о Беларуси, то стоит упомянуть и скандал с Белкалием, когда компания крупнейшая российская Уралкалия, к которой был договор, они там обменялись пакетами акций и обменялись управленческим персоналом. То есть белорусские представители ввели представителей в Совет директоров Уралкалия. Уралкалий вел представителя... Совет директоров Белкалия. После этого, если вы помните, было возбуждено уголовное дело против этого представителя. Его немножко продержали на домашнем аресте, экстрадировали в Россию, после чего его отпустили. То есть с Уралкалием интересная ситуация. Дело в том, что начиналось оно с одного предприятия на Урале. В итоге разрослось до огромных масштабов. То есть они заняли большую часть предприятий химических, добычи соды калийных удобрений, добычи и производства. Ну, вот, приблизительно одним и тем же путем. Да? То есть пользуясь там, -то или искусственным банкротством предприятий, или не неискусственными какими-то проблемами, они вводили свой технический персонал, или приобретали миноритарные пакеты, и таким образом вводили своих представителей. И, кстати, миноритарный пакет дает право на получение финансовой отчетности предприятия. Это тоже важно. Вот. Поэтому, например, Газпром имеет миноритарные пакеты прямо или опосредованно большинства нефтегазовых компаний мира. Вот. Наиболее тесное сотрудничество с немецкой ЕОН. Вот. Так он может контролировать финансовую ситуацию во всем нефтегазовом секторе в мировом. Ну так вот, и после этого Уралкали всеми правдами и неправдами захватывал и присоединял к себе другие предприятия. Вот Последнее такое, если я не ошибаюсь, в том же 2011 году приобретение – это была компания «Лисичанск Сода» на юго-востоке Украины, вот, которая испытывала трудности. Вот. Не в последнюю очередь, благодаря шантажу «Уралкали» у них были взаимные договоры на поставку сырья. Вот, которые саботировались. В итоге лисичанг сода был приобретен Уралкаем и закрыт. То есть они выкупили только, чтобы избавиться от конкурента. Это было крупнейшее предприятие, оно обеспечивало содой и калийными удобрениями большую часть Украины и продавало на экспорт. В Норвегии, например, нефтегазовая компания все 100% принадлежат государству. Вот. Они отказываются от приватизации даже части пакетов. Я думаю, что отчасти именно по этой причине, что даже миноритарный пакеты дает возможность для как сказать, коммерческого шпионажа иностранных компаний. Кстати, можно сравнить с закрытием компании Nokia, когда помните, Microsoft приобрел в Nokia точно также долю акций. Вот, пользуясь возможностью своего представителя в совет директоров, потом Nokia, по предложению представителей Microsoft, наняла генерального директора, бывшего сотрудника Microsoft, который в течение двух лет ввел Nokia к банкротству. И в итоге, де-факто, рейдерский захват произошел Nokia Microsoft. Сейчас... Nokia же это была компания, которая производила не только мобильные телефоны. Мобильные телефоны выделили в отдельное предприятие. Оно было захвачено Microsoft. И сейчас производство в Финляндии мобильных телефонов закрыто. Оно перенесено все на, на восток. То есть, и сейчас затрудняюсь сказать, если не ошибаюсь, договоры у них есть Давай, с, до Тайбэй, в план, Тайвы. да. Вернемся. Сейчас погрузимся. Россия. Если не ошибаюсь, у Факскона они заказывают китайской компании комплектующие сборку. И ну, в Малайзии сейчас затрудняюсь сказать, потому что говорю, по этому вопросу я не готовился. Интересы Газпрома на Украине. Достаточно... Тут э, у меня конкретно построено... В Украине 12 крупных э, газовых хранилищ. Э, э, одно из них находится под Луганском. Вот. Оно было национализировано э, в 2014 году. Национализировано э, так называемыми сепаратистами. Вот, э, ну, так их называют э, в Киеве. Вот, э, Трудно сказать, потому что органы ЛНР тогда только складывались, что они из себя представляли. Естественно, поскольку Россия, российские власти стараются держать руку на пульсе, контролировать э, э, юго-восток Украины, то есть поддерживать и прямые контакты, и косвенные, торговые, экономические, политические, э, в том числе э, я так подозреваю, что и много непосредственно агентов спецслужб работает в правительстве ЛНР и ДНР. Косвенно «Газпром» имеет какое-то влияние, по крайней мере больше, чем прежде, когда это хранилище было под контролем «Нафтогаза» в Украине. Вот. Ну, толку, а тут и «Газпром», системы без связи договора с остальной Украиной для Газпрома нету а одни проблемы, соответственно захват имущества в, в, в Луганской народной республике или Донецкой народной республике или приобретение может стать причиной еще более жестких санкций. Вот. кроме того уже европейские компании могут отказаться сотрудничать не с Газпромом а именно его местным луганским представительством, поскольку европейские компании... Но на самом деле у европейских компаний свой интерес. Как я и говорил, очень, европейские компании именно занимались посредничеством. Они приобретали российский газ, перепродавали его окончательным потребителям. То есть они заинтересованы в неуспехе «Газпрома», потому что «Газпром» явно рвется выйти минуя их на, на конечного потребителя. То есть, Та же самая германская ЕОН она <coughs> большую часть продаваемого газа не добывает сама, она приобретает на стороне. Одна из крупных компаний бывшей Украины, а теперь Крыма, независимого от России, Черномор нефтегаз, даже не была акционирована. Это ГУП, принадлежащий непосредственно правительству Крыма. Киевские власти предъявляли претензии, но оснований нет, потому что оно так и осталось в собственности властей и Крыма. Вот. Там после референдума фактически переворота не было, то есть началась ротация кадров, но фактически та структура власти, которая существовала на Крыме, Будности его части Украины, после референдума осталось э, на Крыме. То есть, очень сложно. Насколько я знаю, сейчас судится с Газпромом в международных трибуналах, которые формально можно не признавать. Вот, Так вот, судя по всему, Черноморнефтегаз планировался к приватизации э, возможно, не совсем законным путем э, какому-то рейдерскому захвату и прежде, потому что с 2012 года существует одноименное предприятие, но ну, акционерное общество, зарегистрированное в Москве, вот. По всей видимости, через него э, Черноморнефтегаз сбывал какой-то левак, то есть теневую бухгалтерию оформлял. И э, есть предположение, что это акционерное общество, зарегистрировано в Москве, связано с «Газпромом». Э, вот. Но компания так и приватизирована не была, предприятие до сих пор остается ГУПом, это чуть ли не единственный ГУП, который занимается добычей нефти и газа э, в России. Потому что все остальные предприятия в России были приватизированы. В России тотальная приватизация, э, ну вот закончилась приватизация Роскосмоса, нефтегазовый сектор приватизировали уже, 2000, то есть акционировали еще к 2003 году. Э, там доли пакетов, пакетов акций остаются у государства. Вот, что еще хотел сказать. А, Черномор нефтегаз обеспечивал газом, э, и подозреваю, что и сейчас обеспечивает газом весь Крым. То есть в украинских СМИ была информация, якобы, это э, Крым э, там, голодает, холодает без газа. Аналогично как в России э, есть информация о том, что там поселок э, без крымского газа. Идиотический. Да. Вот, но это, по всей видимости, соответствует действительности. А вот Крым газом себя обеспечивал полностью, и, то есть предприятие ГУПНО входило в структуру нафтогаза, вот, и все излишки поставляло на материковую Украину. Вот, газом себя обеспечивает полностью. Так. Газпром, естественно, заинтересован в приобретении этого актива с присоединением Крыма к России. У него появляются определенные политические возможности, но сейчас международная остановка не позволяет. Вот. В Украине приватизация не зашла так далеко, как в России, но судя по тому, что происходит вот после переворота 2014 -го года, все-таки дойдет. То есть недаром там иллюстрировали не только коммунистов, но и все вообще умеренные партии. То есть и, и социалистическую партию Витренко, и Симоненко, и партию регионов Януковича, которую никак нельзя назвать левых, но она тоже препятствовала приватизации. Их отлучили от власти, и, по всей видимости, приватизация начнется, но без участия российского капитала, или с ограниченным участием российского капитала. Вот. В принципе, это показывает э, случай с газохранилищем на Луганске и э, Черноморнефтегазом э, в Крыму, что приватизация вовсе не такое уж необходимое для существования и рентабельности предприятий мероприятия, да, как это нам утверждают власть имущества. Более того, Приватизация предприятий, например, Лисичанск, Сода, часто э, приводит к закрытию. закрытию. Вот. И, соответственно, когда у власти будет не буржуазия, а рабочий класс, он может использовать национализацию в своих интересах. То есть есть же э, левые партии, которые утверждают э, ну, там, разные пиваки, анархисты, ацкисты, которые утверждают, что рабочему классу не предстал использовать национализацию. Это как бы, такое, вообще бушуазное действие, что нужно все сразу передавать трудовым коллективам. Нет, это на самом деле, как еще и Енгельс писал, это очень важный инструмент, практичность которого показывается уже самим капитализмом. Вот. Но вопрос в том, в интересах какого класса и какой группы олигархии он используется. То есть, если использовать в интересах пролетариата, как показала история, можно увидеть ну, колоссальные достижения. Вот, место банкротства и закрытия. Так, э, в 2015 году «Газпром» в одностороннем порядке разорвал долгосрочный контакт на поставку э, газа с э, государственной компанией «Туркменгаз». Э, ну, это был, был, не, не афишировалось, но часть газа, который «Газпром» э, продавал, он закупал э, в Туркмении. Вот. Причем, что самое интересное, у них был хозяйственный спор, схожий с тем, который происходил одновременно а в то же самое время с Украиной. Но только роль поставщика и покупателя менялась. Да? Вот. Туркменгаз не имел возможности продавать газ Европе иначе, чем через газотранспортную систему Газпрома. Вот. А «Газпром» настаивал на том, что будет не транспортировать, а перепродавать газ. То есть приобретать туркмен газа по цене вот, гораздо ниже, продавать дороже. Вот. Аналогичные переговоры «Газпрома» с Украиной, как я уже говорил, закончились тем, что Украина потеряла возможность перепродавать газ, теперь только получает оплату за транзит. Вот. Так, конфликт начался в 2014 году с того, что цены на газ мировые тогда резко выросли, а по долгосрочному контракту Туркменгаз должен был поставлять по цене только 100 долларов, в то время как Газпром перепродавал это газ в Европу больше, чем за 300 долларов. Вот. Туркменгаз настаивал на повышение цены, но тут, опять же, то, что и в споре с Украиной, техническая особенность что э, газопровод невозможно просто так э, остановить там надо постоянно поддерживать давление в трубах И взять действительно, закрыть вентиль как это говорят разговорно нельзя надо либо поддерживать давление в трубах либо не поддерживать вот. если давление поддерживать то газ все равно уходит газпром изымал это газ из э, газотранспортной системы перепродавал, а на предложение Туркменгаза начать переговоры о повышении цены просто не отвечал, игнорировал. Соответственно, договор не пересмотрен, он оплачивал, так же, как и Украина тоже не пересматривала договор, просто оплачивала, поставляя газ по старой цене, так и Газпром оплачивал Туркменгазу газ по старой цене. Вот. Так. А, ну еще особенностью э, этого договора Газпрома с Туркменгазом, и до определенного времени с Украиной, до некоторого времени э, по договору с Газпромом Украина оплачивала газ постфактум, то есть она расплачивалась фактум, да, э, потом договор был с Украиной перезаключен, и Украина уже оплачивает газ э, вперед. Вот. То есть Украина и не была обязана оплачивать это газ тютелька в тютельку. То есть она и могла затягивать, причем, я так понял, и сроки не были строгие, как говорили. Вот. Газпром оплатил по старой цене, тут Мингаз наставил на то, чтобы оплатил по новой с 2014 года когда он обратился в «Газпром», точнее написал в «Газпром» заявление о том, что вот, мы цену подняли. Вот. Связан разрыв кон контракта с тем, что «Газпром» одновременно с этим, точнее, одновременно, чуть ранее приобрел газовое месторождение, разработал газовые месторождение в Кыргызстане и Узбекистане. Вот. И весь газ, который до этого поставлялся из Туркмении, теперь поставляется из Кыргызстана и Узбекистана дочерними структурами Газпрома. Вот. Туркмен Газ, соответственно, тоже государственная компания, власть в Туркмении, о а чуе недоброе, отказались от приватизации. Но теперь потеряли основной один из крупнейших рынков сбыта газа. Далее. Так. Крупнейшие инвестиционные проекты «Газпрома» за рубежом. Я уже говорил, как я уже говорил, «Газпром» инвестирует зарубежные активы. Соответственно, Балканы, Венгрия, Румия охвачена приобретением национальной нефтяной и индустриальной индустрии Сербии. Вот. Выйти на прямых покупателей в Западной Европе позволяет уже построенный значит, северный поток. По дно моря проходит газопровод вот. Опа. и в Германию. И опосредованно уже через систему ЕОН газотранспортную далее в Европу, в Великобританию. Вот. Это было, так сказать, очень важная инвестиция для строительства Северного потока, кстати, э -э, грешно не заметить, э -э, и в том числе турецкого потока, вот здесь газопровод в Турцию, он загружен не полностью, но по всей видимости будет полностью. Э -э, а Газпром привлекал э -э, заемный капитал в европейских банках. Это очень важно в русле политической ситуации, поскольку это сильно аукнулось для всех нас. «Газпром», другие компании, «Мечел», «Роснефть», поскольку капитализация российских активов, как я уже подтверждал, кублевых активов ниже, чем, ниже котируется, чем европейских, вот, обладал ограниченным количеством валюты. Он привлекал валюту Беря кредиты в европейских банках, банки охотно предоставляли эти кредиты, потому что, во-первых, кредиты были обеспечены высокодоходными активами. Понятно, что продажа газа в Европу было прибыльное. А во-вторых, даже в случае неуплаты в залог можно было получить, в залог были оставлены собственные активы «Газпрома». Мы-то интересуемся самоопределением Крыма с позиции интересов народа Крыма. То есть мы понимаем, что крымчане действительно проголосовали на референдуме, потому что хотели присоединиться к России. То есть и даже те, кто оспаривают присоединение Крыма к России, они оспаривают не результаты референдума, вот, а легитимность саму, саму легитимность референдума. Вот. Я анализировал информацию, на самом деле сообщения о фальсификациях на референдуме в Крыму были, по всей видимости. Ну, часть там явно фейковые, часть заслуживали внимания, то есть какие-то нарушения на участковых избирательных, ком... на участках бюллетеней, на этих бланках без водяных знаков, но ну, это обусловлено было ситуацией. Вот, кроме того, по некоторой информации, также там голосовали, приезжали активно граждане России и голосовали российские военнослужащие. Там же дислоцировано Черноморский морской флот российский. Вот, российские моряки также голосовали, хотя формально... Вот, они до присоединения Крыма-России не были э -э, жителями Крыма, вот, как, имели ли они право голосовать. Но в любом случае, так сказать, были нарушения, как говорится, не повлиявшие на результат. Так что, вне всякого сомнения, об этом свидетельствуют и социологические опросы, вне всякого сомнения, жители Крыма действительно выбрали, самоопределились именно так, присоединиться к России, вот. Но, как видим, у международного капитала интересы к Крыму совсем иные. Мы видим, что вполне очевидный факт самоопределения трактуется по-разному, исходя не из э, действительной ситуации, вот, а исходя из экономической ситуации. И вот «Газпром», «Роснефть», «Мечел», крупные российские компании, задолжавшие Европейским банком для в том числе для расширения это и своего присутствия на российском рынке, вытеснения оттуда иностранных, э, иностранного капитала и выхода на европейские рынки, э, вот, оказались в неудобной позиции, потому что их конкуренты, европейские нефтегазовые компании, Пролоббировали санкции, поводом был Крым и конфликт на юго-востоке Украины. В действительности цель была простая, вынудить российские компании, если мы говорим на примере «Газпрома», то конкретно «Газпром» вынудить продать свои активы в Европе и отказаться от строящихся проектов. В частности, строился вот из российского Кавказа на западное побережье на территорию Венгрии или Болгарии, там разные версии были, так называемый южный поток, который попроб позволил бы связать газотранспортную систему России, минуя украинскую, которая встала все равно в 40 долларов за транзит, и она, не, как это сказать, ненадежная, напрямую сразу сниз и миновать одного посредника. Вот. Соответственно, нефтегазовые компании Европы пролоббировали санкции, чтобы вынудить российские компании продать активы и, соответственно, освободить рынок от конкурентов. На европейском рынке также активно играют британские и американские нефтегазовые компании, как ни странно, хотя им вроде бы через Атлантику передавать это Роднее, поэтому соответственно, Соединенные Штаты тоже выступили в поддержку санкций. Вот. Если вы помните, санкции заключались вовсе не в запрете в продаже продуктов питания, то есть почему-то все помнят, что цены на продукты выросли, вот. а ага. в первую очередь запретили банкам кредитовать целый ряд российских компаний. То есть более вот открытого заявления, что санкции имеют не политическую, а экономическую природу, я себе представить не могу. То есть конкретно названы компании, которых хотят вытеснить с европейского рынка, в том числе Газпром. Вот. Их запретили кредитовать, соответственно, у Газпрома появилась, потерялась возможность, и у Роснефти потерялась возможность перекредитоваться в западных банках, которые, как я говорила, охотно кредитуют российские компании, вот, чтобы обслуживать э, текущий долг. Э, Роснефть с «Газпромом» задолжали более 100 миллиардов долларов Вот, именно на освоение Европы. Э, вот, но они обладали и так активами, продавали газ, э, то есть они имели определенные ресурсы. Э, в ответ на санкции, как отреагировало российское правительство, во-первых, э, Выкупили на 600 миллиардов рублей необеспеченные облигации Роснефти. Вот. Газпром, если я не ошибаюсь, датировали, то не датировали, Газпрому достались годные кредиты. Вот. Это им отчасти помогло. Вот. А девальвировали рубль с целью привлечения валюты. Если, когда рубль девальвируется. Во-первых, увеличивается экспорт, соответственно, приток валюты в экономику поднимается. Во-вторых, вообще по большей цене предложение больше. И ограничили импорт. Импорт в основном за счет продуктов питания. То есть понятно, что эта мера последовала несколько сразу, интересов. Это и протекционистская мера по поддержать отечественные предприятия сельскохозяйственные, которые тоже достаточно сильно монополизированы. В частности, министр сельского хозяйства Ткачев владеет большим количеством агропредприятий вот на юге России. Вот. Но основная задача, я думаю, все-таки именно ограничить отток валюты из России. Ведь там польские яблоки, там болгарские Слов... Словакские, Во... вообще в центральной Европе очень большое количество продуктов питания приобреталось, импортировалось в Россию и, соответственно, приобреталось это за валюту. Приток валюты был остановлен. Кошелек у рабочих опустел, холодильник опустел, но зато крупные компании, круп... крупный бизнес справился со своими финансовыми трудностями. Вот, собственно, вот в чем и состоит задача государства при капитализме в период кризиса. А кризис, как вы понимаете, этот, э, в 2014 году он был мировой, а не только в России. То есть э, европейские компании тоже не просто так э, вытесняли российские, просто э, емкость рынка ограничена. А, э, от инвестиций ждут отдачи. То есть, соответственно, тенденция нормы прибыли к понижению, за счет чего можно повысить норму прибыли, за счет удаления конкурентов. Вот. В период кризиса эта война оказывается наиболее активной. Вот. Стоит упомянуть, во-первых, есть безопровод. Турецкий поток также был объектом иностранных инвестиций. России Тут «Газпром» составил конкуренцию азербайджанским компаниям, которые также поставляют газ в Турцию. Вот. Сперва там отношения не ладились, поскольку Турция больше ориентировалась на Европейский союз. Вот, планировался южный поток, который теперь проект реанимирован, но уже через э, западное побережье Черного моря, которое находится на территории Турции, то есть уже через Турцию. Кстати, интересная ситуация, есть, э, сейчас затрудняюсь сказать название, крупная газотранспортная компания в Турции, в которой Газпром был крупный пакет, чуть ли не блокирующий 40%, вот, но сейчас в связи там, с каким-то банкротством в ней введено принудительное внешнее управление э, турецким правительством. То есть Газпром имеет свой пакет, сохраняет, но уже возможность его расширить и повлиять на э, это на расширение, как это сказать, более экстенсивное в Турции, э, теряет. Вот. То есть, это возможность для дальнейших инвестиций. Соответственно, тут можно сказать про интересы «Газпрома» в Черном море, То есть, понятно, что они не могут только ограничиваться, точнее, российское правительство не ограничивается только интересами «Газпрома». Но им выгодно контролировать акваторию Черного моря, поэтому российские империалисты поддержали присоединение к Крыма не к тому, что они заинтересованы, это в том, чтобы поддержать народ Крыма и его решения, потому что они имеют чистый меркантильный интерес. Кроме того, был проект, точнее, не был проект, а Южный поток. Можно было сильно удешевить поставку газа, если бы он поставлялся не по дну Черного моря, а через строительство новой компрессорной станции в Крыму. В итоге переворота 2014 года Россия могла лишиться морской базы в Крыму. И очень сильно, так сказать, потерять возможности контролировать эту акваторию Черного моря в военном смысле. Вот. Теперь у этих планов препятствий нет, кроме санкций. Санкции показывают, что конкуренты Газпрома в Европе понимают их прессы. И не тем так Роснефть, как я понял, имеет интересы в Сирии, где идет война, то есть российские военные, точно также же не озабочены сохранением буржуазной демократии, а большей частью подчиняется командованию, которое защищает капиталы а российские -за военные Военные интересовав... заинтересованы Ну да, военные это может и заинтересованы. Даже более того, с одним из них. Белькам пришлось пообщаться прямо, а еще больше опосредованно тем, который там а, воевал, да. Он, ну, то может и заинтересован. А российские власти заботятся вовсе не о демократии на самом деле. Вот и только волей судьбы поддерживает буржуазную демократию против Игиловского. Ну что там говорить, Игил фактически стоит за фашизм, может быть под исламским флагом, но это тот же фашизм, то есть диктатура, э, крупная, прямая террористическая диктатура финансовой э, э, то есть, э, а, так э, Хотелось поговорить и про Сбербанк, который также развивал свою сеть в Европу и приобретал активы БТБ. То есть не ограничивается только нефтегазовым сектором и металлургией, в частности... Э, Алчевский металлургический комбинат, который известен тем, что его не национализировали, а социализировали с опорой на военную поддержку бригады Призрак, с которой у нас есть, тесные контакты. Там есть коммунистический отряд, коммунисты там очень сильно влияли на и сейчас продолжают влиять идеейно на руководство. И вот предприятие обанкротившееся, которое простаивало. Его заняли сами рабочие вот, при поддержке автоматчиков-ополченцев. Вот. Очень много было информации в сети. Так часто упоминалось, что комбинат принадлежит Ренату Ахметову, что я уже не критично воспринимал эту информацию. На самом деле он уже долгое, долгое время принадлежит группе Евраз, которая зарегистрирована в офшоре. Вот, а стоят за ней российские олигархи. Как мы знаем, команданты батальона «Призрак Мозгового» убили, как раз когда он планировал оставить Алчевского, выехать из Алчевска для каких-то переговоров. Вот. И тут, по всей видимости, скорее, все-таки российский след, а не украинский. А. Но, короче, все это очень интересно. Если изучать интересы частного бизнеса, то понятнее и политика, которую преследуют те или иные страны. И что демократия в Европе – это, на самом деле, демагогия, которая прикрывает, на самом деле, компромисс между разными группами капиталистов. Вот, и российский патриотизм тоже демагогия, которая прикрывает меркантильные интересы. Вот, про Соединенные Штаты сказано уже так много везде, что не хочется говорить очевидное. Важно то, что у нас есть интересы другие, интересы не частного бизнеса, а интересы рабочего класса. И когда, когда рабочий класс видит, что капиталисты в своих методах не стесняются, они понимают, что они смогут делать гораздо лучше, гуманнее, демократичнее. Вот. И главное, в интересах не кучки капиталистов, а всего народа. Теперь можно обсудить... Значит, еще раз хочу сказать, что отличие империалистической стадии капитализма от до-монополистической, это прежде всего значит, у нас появляется господство монополий, да. вторая это особая роль банков появляется потом э, особое значение по сравнению с вывозом товара приобретает вывоз капитала значит, э, ну и так далее там, значит, э, дележка мира значит, группами капиталистов и значит, территориальный передел мира в связи с тем что шарик круглый, а он закончился до да? Момент... Раз, да, ну значит э, если мы возьмем российскую федерацию вот за 10 лет значит ничего не поменялось кардинально я посмотрел даже сейчас вот в мобильном телефоне некоторые цифры значит, смысл в чем если мы возьмем значит, степень монополизации российской экономики то она действительно высокая да? тут есть свои причины которые связаны там с тем что у нас там ни капитал не развивался вот так это, от мелкого крупного мы взяли просто советские Общенародную собственность там переделили, вот так вот, хрясь, хрясь, хрясь, кто чего схватил, тот того и получил. А дальше, если мы возьмем статистику, то что касается особой роли банков, то тут все становится гораздо хуже. Если мы возьмем, значит, Сбербанк, самый крупный, Сбербанк, значит, да, Значит, у нас э, банки меряются размерами активов, да? Это активы. Ну, как да, как влияет на да? капитализация всех, всех да, Не, не банков, капитализация, они, тут, она, капитализация? Нет, порядка, как она, одного крупного немецкого. Например, да, капитализация это одно, ну, а активы это, другое, это это другое, да. Так вот, если мы возьмем Сбербанк, он имеет активы приблизительно треть всех активов банковской системы РФ. Значит, сейчас я посмотрел, это меньше 500 миллиардов долларов. Да? Много, но если возьмем какой-нибудь европейский банк, да, или там японский, из, из числа крупнейших, там 2 триллиона, 2 триллиона, 2 триллиона, ну и вот такие, значит, возьмем дальше... Соотношение возьмем там Соединенные Штаты Америки, возьмем те половиной тысяч банков, которые там есть, значит, и посмотрим активы тамошней банковской системы и сравним значит, с объемом американского ВВП. Да, мы получим, что там активы банковской системы ну, в десяток раз то и больше превышают значит, годовую ВВП в Штатах. Возьмем Японию, мы получим такую же оценку в Европе точно так же. Значит, возьмем Российскую Федерацию, вот берем оценку значит, Сбербанк меньше 500, а ВВП значит, 2 триллиона. Да? Значит, помножим Сбербанк на 3, вся банковская система, полтора триллиона То есть у нас э, степень недоразвития банковской системы по сравнению с империалистическими центрами на порядок у нас не только да, думаешь... один ну, да, я это, говорю, это уложишь, Сбербанк говорю, у это третий. я думаю в Украине это не. еще более конечно, да, конечно, еще, еще, еще более да. Значит, второе, значит э, э, большое значение по сравнению с вывозом товаров приобретает вывоз капитала. Мы берем нашу структуру нашей экономики, мы видим, что у нас нефтегазовые доходы. Это вот 72% экспорта, тут было в каком-то году, я не знаю. Если там что-то поменялось, стало что не 72, 68 или 74%, неважно в данном случае. У нас, значит, э, да, э, значит, да, э, Это вот у нас экспорт вывоз товаров вывоз капитала об этом говорить наверное, тоже можно но это значение этой величины ничтожно потому что мы возьмем значит вывоз капитала появляется тогда когда капитала внутри страны вот его некуда девать уже все тут, тут все закапитализировано и нужны какие-то точки приложения значит капитал в Вы какие-то развивающиеся страны где, значит, этот капитал дает прибыль, потому что там дешевая рабочая сила и так далее. Значит, мы вот сейчас не так давно видели, приватизировали, значит, пакет Роснефти. 20% примерно, 20% рост нефти примерно, значит, за 20 миллиардов долларов, получаем вот капитализацию примерно 100 миллиардов долларов. Но смысл в чем, значит, это не банковская система РФ, у которой там денег, вот хоть ешь неизвестно чем, да, а это катарский э, национальный фонд, значит, вот искали по сусекам по всей стране, не нашли. нашли, нашли катарский фонд. Говорить о том, что, значит, вот у нас в России прям таки вот вывоз капитала имеет большое значение по сравнению с образом товаров, не приходится. Значит, Я к чему все это говорю? Значит, что вот в определенный момент там не знаю сколько там слово империализм вот, вот империализм это было таким синонимом ругательства значит, это, это плохо капитализм это сам по себе плохо да? вот. надо понимать что значит, российский капитализм да, он так или иначе вписан мировую систему империализма и имеет смысл говорить о том на каком, в качестве какого звена он находится в этой системе да? так вот если э, посмотреть на всю эту статистику целиком да, не, не говорить там что там Газпром что-то там поставляет да конечно там, из, там даже что-то где-то закупает даже что-то где-то местами строит, да, да, чего у вот России например нет да? ну, вот оружием торгуем а не самолетами гражданскими да? да все, тушки наткнулись. Вот. Значит, соответственно, ну а вот, и наверное. Вертолеты, вертолеты, вертолеты. Ну, ну какая разница? Вертолеты. Ну, наверное, у нас есть вертолеты, которые. Да. Смысл в том, что Россия, Россия представляет да. из себя страну, скажем так, среднеразвитого капитализма, которая, может быть, и хотела бы да. э, там. Точнее, не Россия как страна, да, а определенные господствующие их классы, Но как бы вот реальные силы у них э, хватает ненамного. Вот, вот тоже, такой да. мой вывод из всего этого. Я немножко так отвечу. Я не вижу вывода, я вижу констатацию факта, да, действительно, экономика. России слабее, то есть если брать 2000-е годы, то э, даже отчасти десятые, то российские компании, даже нефтегазовые, они в первую очередь использовали политические, экономические рычаги, чтобы это завладеть хотя бы полностью или хотя бы там доминировать на внутреннем рынке России, потому что еще в 90-е годы очень большое влияние на внутреннем рынке имели и иностранные компании газовым и нефтяным. Сейчас они ограниченно присутствуют, вот. и то очень ограничено. Вот. А если говорить промышленность помимо нефтяной и газовой, и там, не знаю, угольной и металлургической, помимо сырьевой, то тут ситуация еще более плачевная. У нас даже внутренний рынок. То есть, так сказать, внимание к экономике на уровне властей и вокруг сырьевого рынка да. Да, и строится. Да. Даже если брать там у нас автопром, то большая часть автомобильной промышленности в России принадлежит иностранным компаниям. Вот. У нас осталось из отечественных, по-моему, только газ и уаз. Если не ошибаюсь, все отдельные там, предприятия, которые работают на оборонку, <coughs> вот, э, это э, большое количество иностранных автогигантов. Там, э, Автоваз продали, он сейчас принадлежит международному концерну, Renault Nissan, крупнейший производитель. Вот, э, то есть в автопроме мы уже не доминируем. Что касается финансового сектора, да, то есть ну, надо понимать, откуда это все берется, откуда, например, корни у реформ. У нас была реформа ЖКХ, которая приватизировала, перевела, монетизировала фактически оплату жилищно-коммунальных услуг. Одна из причин, зачем это проводилось, расширить финансовый сектор – то есть, когда все эти услуги поставляются не по факту, а за деньги, в том числе не только сами потребители, то есть жильцы платят, но и хозяйствующие субъекты между собой решают все а, а, это уже торгово-экономические отношения. Финансовый сектор растет. Для чего проводилась у нас пенсионная реформа? Создали вот эти вот пенсионные фонды, которыми быстро завладели банки и в том числе вот Газпром завладел третьей пенсионных фондов. Тоже расширить финансовый сектор, чтобы это медицинские услуги и пенсии, тоже банки это и магнаты могли как бы, использовать на свое усмотрение. Вот. Для чего идет коммерциализация бюджетной сферы? Вот этот закон, который приняли в 2010 году, постепенно вступает в силу куча совершенно нелепейших следствий, когда там факультеты, техникумы, заведения сокращают или объединяют какие-то непонятные административные строят принимают решения, которые обосновлены на самом деле просто коммерциализацией бюджетной сферы, чтобы даже если не на бесплатном на бюджете все равно все это переводилось в монетарную форму для расширения финансового рынка. То есть в капиталистических странах это все то есть страховая медицина, страховые пенсии, обучение на коммерческой основе. Это существует уже давно. Там сфера охвата, вот это именно финансовая, она гораздо шире. Поэтому и страховые, и некоммерческие фонды, и банки чувствуют себя гораздо более уверенно, потому что финансовые секторы гораздо шире. У нас вот э, э, товарищи захапавшие, точнее не товарищи, бывшие товарищи захапавшие нефтянку, э, это как видно, прекрасно понимают и что самое паршивые они к этому образцу и стремятся, то есть именно расширение финансового сектора. Вот. Еще интересно наблюдение, если обратить внимание, то вот небольшой период в 90-е годы экономисты начали высказываться о том, что капитализм перешел на новую стадию, потому что кризисы закончились. С 2008 года мы можем констатировать, что кризисы в 90-е закончились за счет активной экспансии мирового капитала на восточноевропейские, постсоветские и постсоциалистические рынки. Сейчас кризисы периодически возобновлялись, и мы будем наблюдать то же самое, что Маркс открыл еще 150 лет назад. Кризисы, войны, кризисы, войны. Ну, соответственно и перспективы для классового расслоения и появления новых это, пролетарских революционных организаций это тоже появляются, поскольку этот антагонизмы обостряются. Значит, революция социалистическая будет. Значит, советский опыт это только генеральная репетиция. Можно. Вопрос империализма нужно, на мой взгляд, рассматривать ну, с двух аспектов. Да? То есть, если мы говорим об империализме как о некой стадии, да, то есть стадии капитализма да, по Ленинскому, то здесь вопрос стоит в чем? Что тот же самый капитализм э -э, в разных странах, он имеет свои какие-то отпечатки, э -э, то есть, там, например, феодального общества. Да? То есть, или если мы смотрим, например, сегодняшний Китай, да, то есть там... Там, например, сохраняются тоже какие-то элементы социализма, да, которые были выстраивались да, то есть еще в период революции, да, то есть период, когда Компартия Китая стояла там, сказать, на коммунистических позициях. Вот. И сегодня в этом контексте то есть, нужно смотреть опять же на ситуацию в России. У нас тоже есть, вот, собственно, о чем ты сейчас говорил, да, то есть определенные элементы сказать, социалистического общества. Да, то есть то, что формировалось в Советском Союзе, как то, что, так сказать, государственная система, там, ЖКХ, государственная система образования, государственная система медицины. Да, эти процессы а э, строение, размывания... кстати, есть в России, э, Эти процессы размывания, они идут, да, то есть они действительно понимаются, так сказать, сегодня власть придержащими, как некий более эффективный способ... Э вот, сказать, в империалистической стадии действия, да? то есть, что им нужно именно как раз-таки все монетизировать, чтобы получать такие же капиталы, да, то есть, э, оперировать такими же капиталами, как оперируют ее, там, в США, э, Европа и Япония, вот. И в этом контексте, то есть, если говорить о том, что сегодняшний, сказать, там, империализм в России э, не развитый, я с этим, в принципе, согласен, но это очевидные вещи, да? то есть, что касаемо, говоря как бы о неком политическом аспекте, то мне здесь кажется важный момент в том, что, когда мы, например, говорим, что вот есть тигр, да, то есть вот, который, сказать, там, бегает, нападает, да, сказать, там, ест других, И есть, например, тигренок, да, то есть он еще сказать, не может там, завалить какую-то серьезную дичь, но он, в принципе, то есть, как бы растет именно для этого. Он растет именно для того, чтобы также, так сказать, заниматься тем же, чем занимаются взрослые тигры. Вот. И сегодня, когда мы видим вот эти определенные а, посылки, так сказать, а, разборок в а, сопредельных странах, да, то есть со стороны российского, а, российского капитала, это, в общем-то, признаки того, что российский капитал, да, то есть российский империализм, он, он становится и он процессе будет именно таким же ничем не отличным от других да либо его соответственно сидят более серьезные более сильные да, так сказать конкуренты да? революция будет соответственно вопрос именно в том что этот сегодняшний российский империализм да то есть он да искать еще слаб он еще не силен но в общем-то посылки и движение его направлено в этом в этом направлении главное случайно не оказаться зайцем, который думает, что он тигренок. Ну, это естественно. Кошки. Вот некоторые, некоторые, так сказать, так думают и в итоге тоже за это платят. Да? То есть, собственно, как раз-таки, если мы берем там определенные события переворотов на сопредельных странах, да, то есть вот там, в Киргизии, Украине и прочее, то есть разные группировки тоже, так сказать, вот, вот за них себя тиграми, да, так сказать, в итоге становятся... Зайцами. С тиграми, по-моему, неудачное сравнение ну неважно, да, так сказать волками там и так далее. ну взять того же, например, Януковича, да, то есть, а, то есть как бы, человек, человек, который, да, так сказать, решил попытаться взять контролировать полностью власть, ну, сказать, финансовые потоки на Украине. Да. и кстати, я наблюдаю с ним, за ним со стороны, то есть там СМИ, там выкладывают, смеются, критикуют, ругают, а он Свои-то интересы он соблюдает, он все правильно делает. Кстати, что самое интересное, интересы -то его тоже те же самые, вот. но иногда он идет, принимает решения, которые очень сильно обличают капитализм. То есть, например, национализация укранафты дочернее предприятие. Ну, предприятие тоже входит в структуру. А нафтогаза <связывая> или национализация приватбанка, как сейчас э, вот, вот, то есть оказывается значит можно национализировать <связывая> понятно, что он это делает только чтобы это, капиталы э, получить контроль над капиталами которые прежде принадлежали другим олигархам это значит, что и капиталистическая система в Украине тоже будет централизоваться как когда-то у нас Дарковского, Березовского прижучили там тоже будут свои эти. Ну там если вещи... а что. Что касается самого термина империализм, у меня вот такое ощущение, что за сто лет, как бы это сказать, он дважды оторвался от своего смысла. Первый раз, когда я говорил, что поскольку термин империализм возник, поскольку развивался в первую очередь в митрополиях империи за счет колоний. Вот, сейчас мы видим, что империализм прекрасно развивается в республиках, без всяких империй, и после крушения колониальной системы развивается также. Второе, бывших колониальных странах, бывших колониально зависимых странах, взять там ту же Индию, вот, точно так же развивается точно такой же монополистический капитализм, ну тоже с меньшей капитализацией, с меньшей рентабельностью, с меньшим развитием товарно-денежных отношений. Но де-факто это строй, который описал Ленин, вот если брать качественные характеристики, а не количественные то он сейчас э, доминирует фактически во всех капиталистических странах. Вот. То есть можно считать, говорить, что это не есть какой-то какой особый... Вот если вспомнить Ленина, он называл несколько империалистических стран. Да, да. то есть Сейчас их уже трудно назвать не империалистическими. Это как же, как Энгельс когда-то в «Принципах э, коммунизма» описывал, буквально по пальцам переч, перечислял э, страны, в которых, возможно, пролетарская революция, он называл страны, где нет наибольшего развития достиг капитализм. Вот, э, уже вскоре капитализм э, захватил весь земной шарик. Сейчас фактически империализм во всей земной шарике, говоря капитализм, и подразумеваем империализм. Нет, это... Капитализм вот сейчас мировой, находится на империалистической стадии, но внутри там есть иерархия, да, то те страны, которые вывозят капитал э, и получают прибыли, э, есть те, Реально куда мы... капитал вывозится и откуда выкачиваются прибыли. Но возьмите Украину, сколько туда да. тут же Российские компании вка вкачивали капиталов, но одновременно с этим там при Фиртыш приобретал эти медные рудники это, в Аргентине и это, на Ближнем Востоке тоже капиталы расширял. Вот, на самом деле процесс, ну как бы, кто, у кого, какой размер рот, тот тот столько и э, откусил. То есть, если говорю брать не количественные, а качественные характеристики, то они одинаковые. Если не, брать ну, количественные, слушай, то конечно, конечно их надо. Какая-то сторонняя есть нюансы. Конечно, конечно их надо. капитал, другие страны. Там ты получаешь прибыли, которые уходят обратно. И это вот имеется в виду странные там. Причем страны внутренней. Европы, Япония, да. Но есть же страны, откуда это все берется. Страны третьего мира. Потом в качестве этого интеллектуального развлечения Венесуэла империалистическая страна. Я думаю, что да, да. Там весь крупный капитал принадлежат. А у исключительно монополизирован, потому что Газпром с Роснефтью не Меньше, чем венесуэльская национальная компания государственная. Я же говорил с самого начала, что не обязательно наличие од одной компании монополистов. <говорит> Достаточно <говорит> согласованных действий всех вот этих компаний <говорит> для создания <говорит> монополии. <говорит> Просто <говорит> надо понимать, что на рынке Венесуэлы до сих пор очень активно присутствуют в том числе компании США. Внутренний рынок там э, сильно зависит. Как э, э, я уже говорил, в России нефтегазовый сектор вот только буквально э, 5-10 лет назад зачистили от... Э, причем достаточно агрессивно, если дело Магнитского, э, достаточно агрессивно зачистили, зачистили от иностранного капитала. Иностранный капитал в нефтегазовом секторе присутствует ограниченно. Но остальные промышленности, как видите, <связать> да. Именно и поэтому это многие, это страны, многие страны с низкой капитализацией, с, с зависимым капиталом прибегают к фашизму для уже террористического, э, скажу, использования террористических метод, методов именно в конкуренции для защиты. Собственно, как и в нацистской Германии, фашисты пришли к власти, и первое их действие было запрет на деятельность иностранных банков, э, Запрет на деятельность иностранных компаний, при том, что можно, э, на, на, на компании в нацистской Германии заключали взаимовыгодные договоры с крупными монополиями э, других стран, но внутренний рынок Германии они защитили, который в 20-х годах, э, на котором очень э, большое значение имели иностранные компании. Э, то есть э, и именно на почве такого, зависимого империализма и развился фашизм именно с целью национального капитала прежде всего защитить свой внутренний рынок но и захватить внешне ведь немецкие компании очень многие после завершения Второй мировой войны сохранили свои активы в западные